всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале на обзоре моих колод сегодня мы с вами посмотрим а, колоду которую я купила до, до того момента как пошла обучаться таро это была моя самая первая колода я очень люблю шаманизм я не занимаюсь этим но в прошлых своих воплощениях это был один из моих этапов у меня есть воспоминания об этом а, и я очень люблю шаманизм, но не занимаюсь. Поэтому первую колоду, которую я купила, когда еще не понимала, как вообще происходит обучение и что нужно будет, по какой колоде я буду обучаться, я купила эту колоду. Колода называется Таро Шамана. Вы видите, конечно же, в зеркальном отражении. Вот такая вот коробочка. Знаете, как ни странно, я все колоды держу вот в таких мешочках. Ну, они из лена сделаны. Только вот для этой такая из велюра, да, если я правильно говорю, материал сделан вот такой мешочек. Обычно я коробочки не держу. Вот я к чему. И внутри мешочка у меня каждому... Этому... Как он называется в каждой колоде у меня есть вот такие вот кристаллы камешки это кстати аметист вот который очень созвучен данной колоде да я периодически очищаю вот и таким образом я чистю чищу свои колоды это на вопрос что я может быть энергетически делаю так вот это вот только камешки которые забирают энергию а потом камешки я заряжаю что за колода Таро Шаманов? Вот это, кстати, аркан э, влюбленных, обратная сторона. А это э, десятка кристаллов. Это подлинник. Это Авалон Ло, э, Лоскарабел. Лоскарабел. Э, когда будут колоды, э, как этот э, реплики, да, я буду про это говорить. Но в основном у меня все э, колоды э, подлинники. Значит, э, Таро Шаманов. Что здесь э, написано? Автор Массимильяно Филадоро, художники, если я не ошибаюсь, Сабрина Эриджелло и Алисия Пасторелло. Так, к этой колоде, прежде чем мы перейдем, и у меня есть отдельно книжечка. Ларец из серии Ларец, как он там называется -то? Ларец Таро Очень интересная, обычно я не покупаю Книжки, я не пользуюсь Вообще я не пользуюсь книгами Таро У меня их две-три всего лишь вот, Я ищу Немножко другой формат углубления в Таро вот, Понимание Я не считаю по книжкам, но вот эта книжка Она мне Очень понравилась, в двух словах Расскажу о ней Здесь значит, что есть в начале, пишет, да, так. как устроена данная колода, это в ней есть по каждой карте. Сначала классическое соответствие, да, классики колода создана по английской школе, школе, да, Райдера Уэйта. Общее значение, то есть классическое соответствие, общее значение каждого аркана, ритм. Он описывает то, что профессиональные тарологи называют звучанием карты, то есть ассоциация, ритуал. Он больше для тех, кто проводит ритуал, ну то есть для шамана, потому что автор женщины и она сама является шаманом. Как карта в раскладе отыгрывается, человек, то есть сигнификация человека, этого аркана обстоятельства сейчас микрофончик поправлю обстоятельства перспективы на да, что выпадает когда выпадает эта карта что означает на семью любовь здоровье совет на на бизнес совет предосторожности в помощь шаману и перевернутое положение Дальше, что здесь есть? Ну, во-первых, по, по структуре э, стихии, что э, масть воды, масть кубков здесь изображены как кристаллы, масть луков это мечи, стихия воздуха, масть костей это стихия огня и э, масть бубнов это земля Пентакли фигуры здесь изображены как кланы Да написано вот кланы воды учит человечество любить семейным ценностям клан земли например учат человечество практическому применению навыков знаний и энергий, упорной работе и тому как максимально максимальным удовольствием пользоваться честно заслуженными материальными благами дальше то символы то на что я обращаю всегда в разных колодах таро я ищу эти символы в зависимости от того какая это колода ну, например что означает бабочка да это бессмертие вновь возрожденной души розовая бабочка или мотылек это влюбленная душа и э, либо чувственная жизнь там стрекоза волк «Волк – это бог танца, близкий друг шамана, страстный и верный своей паре помощник, принадлежит земле, является другом мертвых, причем вместе с вороном они являются проводниками, поэтому у меня в тату – вот волк и есть и ворон». Что значит ветер, что значит э, дерево, это полноценная жизнь. Эм, в общем, здесь вот такие э, описания есть, их не так много. Дальше цветовая гамма. Когда я обучаю э, Таро, у меня есть курс в записи. Я, у меня есть документ дополнительный, та информация, которую я даю. Это обращение как раз-таки на э, цветовую гамму. Да? Например, серый это тоска и беспросветная скука. Э, данный цвет сигнализирует об усталости души, потере си, э, жизненных сил. То есть мы на это все обращаем внимание. В принципе, я так или иначе так изучаю э, любую колоду Таро самостоятельно. Но здесь вот э, все написано. Ну и э, возьмем, вот, например, аркан силы, который не совсем обычный э, в этой колоде, да, не как девушка, которая упрощает льва, а как, наоборот, э, человек, превращающийся в медведя и э, разбивает бубен. Вот здесь как раз-таки пояснения. пояснение. То есть восьмой аркан – сила, энергия. классическое соответствие сила, то есть классики. Общее значение этого аркана – это страстный напор, Мощный инстинкт, неконтролируемая сила, большая энергия. Ритм – это ассоциация. То есть дух медведя способен одарить себя сверхъестественной физической силой и знахарской мощью. Его подопечные, э, могущественные шаманы-колдуны, и оборотни, могут обрастать шерстью при полной луне. Здесь, кстати, луна еще изображена. Ломать преграды, кости врагов но иногда не удержавшись задевает и случайных путников дальше ритуал так какой можно провести описание самого человека если выпадает этот аркан обстоятельства перспектива э, семья любовь здоровье внимание как э, рекомендация бизнес совет помощь шаману и в переверто положение все что в принципе я и рассказала мне я когда я, в принципе я читаю все но вот мне очень откликается ритм э, прям ну как некая такая символика очень красиво написано ну давайте еще один нарко возьмем вот вот какой а вот четверка кристаллов четверка кубков Да, ритм энергия восстановится если распрощаться с мертвой едой и дурманящими средствами зови или не зови везение подчиняется лишь воле духов то есть просишь ты не просишь а получишь только то, что ты э, должен. Так, э, это вот про э, книжку очень интересная. Не знаю, мне понравилось. Э, так, для почитания, для почитать и расширить. Итак, мы с вами приступаем. Я так понимаю, когда я вниз опускаю карту, они очень хорошо видны, поэтому я буду держать в руках, так мне кажется, она лучше будет э, видна, эта колода. У нее энергия очень мягкая, э, женская энергия, я на ней смотрю э, такое, знаете, вот все, что связано больше с состоянием души. Э, Такие, знаете, более приземленные, ну, в принципе, я не рассматриваю приземленные вопросы. Как бы что бы я ни взяла, какую бы колоду я ни взяла, все равно ее интерпретирую через себя, поэтому э, везде найду необходимую мне глубину. Но вот здесь вот очень мягкие энергии. Это аркан звезды. Прям звезда здесь изображена очень такая красивая. И шаман, вот у нее волосы, да, как созвездие переходит И шаман встал вот на этот путь, да, неизвестно, куда он вывезет, потому что дальше идут горы. Горы у нас всегда как ассоциация трудностей, сложностей. И вот он даже не смотрит под ноги, куда он идет, а он идет вот на этот зов, да, туда, куда ведет его звезда. Очень красивый аркан. Вот он четверка кристаллов, Четверка кубков, о которой я только что читала, там зави не зави, да, сил нету. Здесь мы видим шамана, который лежит, и другого, который проводит ритуал, да, вот пришли духи, он как будто бы просит, молит. Здесь птица изображена как олицетворение души, да, и духи, то есть душа как будто бы покинула, здесь человек может быть даже болен. Вот и э, все будет зависеть от духов, как они решат, а? Но ты имеешь право просить. Вот, кстати, аркан силы, как здесь изображен Луна, горы. Э, здесь еще один э, медведь, да. То есть в символике медведь, медведь это самое сильное, мощное э, животное считается, да. Поэтому оно и ассоциировалось вот здесь в аркане силы. Плюс ко всему медведицы, они самые хорошие матери, самые заботливые, самые преданные медведицы в период, когда взращивает свое потомство, она очень опасная, она очень дикая, вот. поэтому здесь как ассоциация еще и с нашими инстинктами отшельник отшельник здесь такой очень интересный шаман медитирует его вот духи прошлого до да, его предков возможно пришли ему на помощь туз костей туз жезлов здесь он не совсем традиционно здесь изображены кости да как символ череп а почему именно рогатого потому что Весна у нас начинается с марта, а первый знак зодиака у нас овен. Вот, поэтому рогатое такое животное, скелет, и очень много огня. Да? И здесь при этом листья. Листья как начало чего-то нового зарождения, очень много огня. Этот аркан у меня всегда выпадает на какую-то вот конфликтность, на какую-то огненность, присыщение энергии шестерка кристаллов здесь мы видим значит человека разбитое зеркало да и вот он смотрит свое отражение и он хочет склеить из осколков разломавшегося зеркало как-то склеить до да, воедино ну вот чтобы вы как-то с тем своим прошлым но уже это невозможно перемены произошли вот здесь вот дух он выходит в виде гепарда, если я правильно говорю, четверка бубнов, четверка пидаклей, в принципе достаточно такая традиционная, когда человек сидит и обнимает свои бубны. Королева кристаллов, да, то есть королева кубка Здесь она такая вот очень красивая, очень женственная, как коралл, она держит свой посох. вот рыбки золотые. Императрица здесь вот. В таком формате, очень э, такая красивая. Я помню, э, я ее рисовала, потому что раньше я занималась рисованием. и вот Если вы смотрите некоторые расклады, у меня на стене, сзади мои картины видны. С монастырем в будущих раскладах посмотрите. А, символика а, волка, причем э, здесь волчица, арксическая волчица. Поэтому она белая. Краснокнижники, да, арктические волки и канадские волки, это да, все краснокнижные животные. Здесь она прям такая красивая, возносит руки наверх, а огненные такие оранжевые волосы, да, вообще волосы как символ такой знаете красоты причем распущенные как правило волосы это вот такой знаете свободной свободной женщины потому что если я не ошибаюсь хотя я могу и ошибаться да когда сплетены в косу нет, и наоборот, за, за, замужняя женщина имеет право распускать волосы, а собранные в косу – это девушки молодые, э, так, невинные. Вот. здесь значит мы видим змею, да, как символ а, мудрости, чашу, из которой здесь украшения выходят, да, наполнены, цапля как символ и либо это, а нет, скорее всего все-таки цапля, потому что аиста, по-моему, чер черные здесь крылья. Ну как символ а, того где-то а, рождения, да, и вот свет, прям очень очень красивая карта. А, верховная жрица сидит, значит, она в своей бамбуковой вот этой называется помещение да Я не знаю как это называется ну как палатка здесь у нее значит ступа вот поза такая да как у императора, да очень напоминающую четверку как уверенность мудрая в руке она держит свой шуманский какой-то жезл и сзади на заднем плане у нее значит космос она может соединяться в экстазе с, с тайными знаниями туз пендаклей туз бубанов семерка луков здесь семерка луков имеет как семерка мечей да? луки, а, а имеет следующий, значит, вам не отсвечивать, следующий такой смысл, да, парит человек в небесах, она собирается здесь гроза, вот где-то она уже молния была, и э, вот эти вот животные, очень медлительные здесь птицы. То есть суть этого аркана заключается в том, что мы убегаем в некое такое парение, да, в какие-то свои иллюзии при условии того, что нам надо решать какую-то задачу, потому что все-таки гроза, надо как-то скрыться. Но мы не, не занимаемся тем делом, которое нужно, а мы убегаем в какие-то свои иллюзии, придумываем себе суету, занимаемся тем, чем не нужно. Здесь мы видим очень много желтого цвета. Желтый цвет – это всегда отсылка к интеллекту. Поэтому здесь мечи. Вот такой аркан справедливости. Да? То есть женщина в маске. Вот здесь тоже э, духи маски, она держит э, весы. Очень мне нравится четверка э, костей, это в классике четверка жезлов, когда все идут в одном направлении, девушка разворачивается по зову своего сердца, здесь мы видим бабочки, да, красные, красные, это как активность, э, бабочки как перерождение. И она идет по зову сердца. То есть она идет против того направления, в котором идут все люди. А здесь это у нас, значит, я буду говорить как в классике. рыцари Твиндакли» очень интересный белый бык он прям так символ как божество девушка его оседлала и вот здесь вот идет его семя то есть он бежит и осеменяет почву да? то есть для того чтобы она была такая плодородная для того чтобы она была изобильная луна Аркан очень люблю, очень красивая такая карта. Прям она передает вот это наслаждение, да. Когда девушка погружается в воду, но здесь есть человек, который за ней наблюдает. прям такое состояние обалденное передается. Это рыцарь, рыцарь кубков. Рыцарь кристаллов, рыцарь кубков, да. Когда девушка на дельфине погружается в воды. Воды нашего, да, условно говоря, бессознательного. То есть погрузиться в окунуться в новый какой-то опыт четверка луков четверка мечей здесь опять-таки больной человек лежит в некой такой агонии Духи прошлого пришли его навестить есть поддержка вот у него левая рука горит левая это значит рука бессознательного и левая рука у нас пассивная она принимающая вот он как будто бы из прошлого да причем это левое это прошлое принимает что-то из своего прошлого, Ищется в болезнях когда это этот Аркан выпадает у меня в раскладах у меня прям начинаются головные боли я очень вообще я все арканы чувствую пропускаю через себя, через тело. Вот здесь вот иногда, ну вот сейчас, например, у меня горит очень сильно позвоночник. Аркан шута в полном доверии. колотушка которая вызывающая шумы. Здесь э, пес как верный друг, он придерживает, да. Как у меня это как понимание э, совести разума, которая все-таки должна включаться. Но аркан шута находится в полном доверии. Я готовлю сейчас курс мифология 2 И вот первый аркан нулевойш он в мифологии идет как ассоциация бога виноделия Диониса. И казалось бы какая связь, но когда узнаешь миф и то кем действительно являлся Дионис. Вот, помимо э, виноделия, да, то тогда начинается вот точное понимание, да, почему шут именно э, находится в полном доверии. Аркан солнца танцует здесь шаманы. Это паш кристаллов, он сфокусирован на бусах и не обращает внимания на те кристаллы которые падают да, то есть он смотрит на какую-то мелочь когда можно обратить внимание на что-то большее. тройка луков тройка мечей здесь она очень интересно изображена э, э, лилия да как чистота как символ э, чистоты сердца да здесь идет отсылка к желанию которую хочет получить человек он просит он молится он сфокусирован на этом желании, но он не обращает внимания, что дух, который пришел за его спиной, он уже принес реализацию того, что он хочет. Но настолько сконцентрирован человек на своей боли, на одержим своим желанием, что он не видит, что то, что ему уже нужно, уже есть. Ему нужно просто развернуться и обратить внимание на этого духа, который принес ему то, что ему необходимо. Пятерка мечей аркан поиска, духовного поиска, определения. Здесь мы видим человека, который видит свое собственное отражение в витринах по разному, под разным углом. Поиск духовного пути здесь по этому аркану. И мы видим обувь, но она абсолютно разная, нету пары. То есть человек не может определиться со своим выбором. Это рыцарь мечей, такая очень страстная, огненная, даже не огненная, а как этот, в ярости, хочется сказать, амазонку, которая развивается, волосы опять-таки желтые, да. как интеллект, она сидит на орле, вот, и у нее в руках мечи, и она стремится куда-то вперед, в полет. Девятка бубнов, девятка педаклей, удовольствие, да, наслаждение, все в твоих руках. Семерка кристаллов, семерка кубков. Здесь, значит, шаман испугался этой звезды, змеи, змея как мудрость, да, как возможности своих возможностей, которые открываются перед ним. Девятка кубков, девятка кристаллов, да, мы видим человека, который парит в воздухе в состоянии медитации, наслаждения, удовольствия. Двойка кубков, двойка кристаллов, здесь вообще обалденная, очень красивая, гармоничная женщина в полном доверии к ней мужчины, и она его лечит кристаллом, причем кристаллы выложены в виде спирали, да? вот, разворачиваются от солнечного сплетения. И по кругу в полном доверии. Аркан дружбы, аркан, аркан исцеления, любви, гармонии, очень красивые mm -hmm. девятка костей, девятка мечей страхи. Здесь аркан говорит о том, что человек, убегающий от духа, на самом деле, это дух ему идет во благо, потому что вот в этой, на этой дороге да, он как будто бы испугался своего, духа, да, этого страха, и он убегает. Но на самом деле его враги не это дух, а вот эти вот гепарды, которые готовы на него были наброситься да, и поймать его как добычу. Но из-за того, что он бежит от страха, то есть вот этот страх по сути ему во благо, он спас ему жизнь. Но здесь такой смысл. Паш э, Мечей Пожжезлов, эй, Паш, на э, паш, да, паш Мечей, Паш Костей э, говорит здесь нет Пожжезлов, а здесь тогда получается девятка жезлов. О чем говорит? О том, что здесь человек наделен уже опытом, знаниями, но он не уверен на своем пути. 20 аркан высшего суда. Шестерка мечей. Человек идет в будущее. Да? Семерка педакли, семерка бубнов. То есть в ожидании девушка танцует э, с птицами да с, здесь 7 птиц 7 уровней духовного развития вот она находится в этом танце э, колесо фортуны двойка жезлов Человек идет навстречу к самому себе. Здесь вот э, стрекозы, как состояние души, олицетворение души, аркан мира, бороз да, то есть ней, который кусает свой хвост и появляется вот эта вот э, цикличность. Аркан Иерофанта, Туз луков, туз мечей, нацеленность, аркан мага. Девятка. Луков девятка мечей помощь, на да, которую мы не берем. А рыцарь, м, ры, рыцарь костей, рыцарь э, жезлов, да, на змея на мудрости, маленький ребенок э, очень рискует. Двойка пендаклей, двойка бубнов, когда мы находимся в гармонии, но при этом здесь мы обращаем внимание, что окно закрыто, у нас нет контакта с внешним миром, все здесь заросло, хоть и в цветах, вот, но мы как будто бы не слышим, у нас нет контакта с внешним миром, здесь у нас ухо изображено, Вот, если вы присмотритесь, очень важно в, в колодах всегда присматриваться к деталям. Да, то есть мы как будто бы не слышим, в чем здесь еще магнитофон, да, мы не слышим, мы не слышим себя, и у нас нету э, связи, мы не находимся в балансе, да, мы погрузились внутрь себя, там очень красиво, но контакта с внешним миром нет, поэтому мы не можем быть в балансе. Шестерка бубнов, шестерка педакли, каждый играет свою музыку. Двойка э, луков, двойка мечей. Э, вот этот вот весь старый хлам, от которого нужно избавиться. Но мы, как бы нам некомфортно было, мы все равно остаемся на своем месте. Сидим, ничего не делаем. Но при этом э, есть ось, общее око, которое за нами наблюдает. Да, мы не можем скрыться. Аркан влюбленных. Есть нечто большее, здесь змея, которая связывает. Есть нечто большее между двух людей, что их связывает. Королева жезлов. Король кубков. Смотрите, какой красивый здесь мужчина, который умеет управлять. Он, он плывет на черепахе. Мудрость, время, он никуда не торопится. да, Потому что кубки у нас всегда за прошлое отвечает. Время, он, он привет по реке. В жизни, в мудрости, в понимании, в гармонии. Тройка жезлов, тройка костей. Мы хотим заглянуть в будущее, что там есть да, в своем развитии. Мы поднимаемся по мере возможности, что-то есть в этом новом. Нам любопытно заглянуть. Тройка педаклей, тройка бубенов. Да? Нам здесь он на голове сидит, ум, очень спокойный ум. И он играет, здесь человек играет в бубен. Вот, и, и раки, они как будто бы пятятся назад. Надо успокоить, успокоить свой ум. Император, прям шаман такой. Аркан повешен, страстная красная луна. Человек сам себя наказал, а это воры, которые собрались ä, и курят трубку мира, вот ä, поймали, значит, человека, который не выполнил свой долг, и таким образом они его наказывают. Пятерка костей пятерка жестов здесь у нас шаман ловец духов он поймал маленькие духи да, вот то что ему известно, знакомые но вдруг появились он вырос и на новом уровне появились новые новые духи они намного сильнее и он боится здесь страх перед чем-то новым он боится связаться с другими духами потому что он не знает он привык только к тем что он ловить десятка десятка жезлов хитрый ход в развитии на да? человек продумывает как он может решить свою задачу королева мечей король жезлов Хозяин племени, да, как вождь, <смех> забыла. Вождь племени, который сидит на крокодиле. Крокодил в данном случае, как животные инстинкты, которые умеет управлять, да, он тоже плывет вождь. Десятка здесь мечей, рушатся идеалы, человек падает, да, вот с этой лестницы. Почему идеал? Потому что здесь голова. Взрыв, крушение идеалов. Ваш десятка кубков передающих, как раз как то, чтобы было на коробочке, передающая опыт. Туз кубков, посмотрите, какой красивый, туз кристаллов. Шестерка жезлов, королева пентаклей, Пятерка кубков, смотрите, здесь человек идет, он погружен в свои какие-то мысли, в свою какую-то боль. И вот от его боли здесь, это его сердце, да, ему дух показывает, что твое сердце замерзло. И оно же хочет каких-то перемен, и тебе надо, чтобы оно растаяло, но ты его не слышишь. И за ним люди идут, то есть он похож, как все, как все стал. А, Паш Мечей, Семерка Мечей, Восьмерка Педагли, Башня, Десятка Педагли. Ну, я говорю по традиции, чтобы вам было понятнее. А, двойка мечей. Дьявол здесь, смотрите, с масками одевает любую маску и играет с куклами, с людьми. Тройка кубков. Разные религии, разные люди, которые должны договориться. Король Пиндакли. Как бык, с головой быка, как плодородие. Восьмерка жезлов, развития. Видите, как человек да, тянется кверху, а здесь есть духи в виде инопланетян, как развитие. Аркан смерти. Человек с погремушками отгоняет, э, с колокольчиками здесь отгоняет злых духов. Для чего? Для того, чтобы пройти трансформацию. Он танцует. Он должен избавиться от всего лишнего для того, чтобы потом пройти вот в этот портал, да, зайти и очиститься. То есть э, совершить некий такой переход. А здесь этот портал, он в виде двух э, голов, двойственность. Да? То есть человек так должен очиститься, его душа такая чистая должна быть, чтобы пройти в дырочку от э, иглы, да? ушка иглы. То есть настолько чистая. Поэтому здесь вот этот портал как э, ушко иглы. Пятерка педагогли, когда мы теряем абсолютно все, свои способности, свои навыки, абсолютно все, что у нас есть, и духи над нами подсмеиваются. Восьмерка кубков. Здесь у нас, значит, не, не, не уход, а здесь мы видим то, что у нас, а, нет. значит, как это, статуя, да, видя фонтан, у нас очень много стрекоз. Стрекоза здесь идет как ассоциация души. Переживания, да, опять-таки, видите, в виде лилии сердца, переживания об утраченных своих каких-то мечтах, фантазиях, то, что невозможно реализоваться, то, что не может реализоваться. Колесница вот такая. И последняя карта, восьмерка мечей, восьмерка луков, когда человек настолько потерял себя на своем духовном пути, вот его душа, но он успел в последний момент призвать шамана для того, чтобы тот его спас и вывел на, на путь верный. Вот такая колода. Конечно же, о ней можно говорить намного больше. Я, в принципе, старалась достаточно быстро рассказать без углубления. Но любая колода, какой бы вы ни взяли для ее изучения, я уже сказала, мы обращаем внимание на символы, на цвета, безусловно, на энергетику. Прям пропускаем каждую колоду через себя, смотрим, какие части тела откликаются, какие ассоциации появляются. Ну вот таким образом я взаимодействую с колодой. Вот это была моя самая первая колода, которую я приобрела. Прощаюсь с вами до следующих обзоров. Всем пока-пока!